Оп, попатишь, выходятся, Будь настоящие кони! Так. Ах, и хе он то я же это он мой? Это... Слово ж не дадут сказать. Здравствуй, Оля. Здравствуй. Когда батька приедет? Васильев? -то? Вроде того, ведь не откуда-нибудь, а с Москвы вертается. Понравилось видно отцу Москва. На торопыте. <звы> Thank <music> <socks> you. <g wareania> Ну кто-то. Я сейчас. Ты знаешь, какие худенко после Москвы дела она делает? Гляди, при твоей расторопности и тебя раскусит. Ну, не в раз. Сегодня не удалось, завтра удастся. Отставить? Удал. Все дело загубить хочешь? Раз ты в такой момент Ух! над самым обрывом скакал? Ищи, свещи, растяпа. Слушай, теперь нам здесь больше оставаться нельзя. Слежка начнется. Но лошади пока в твоих руках. Ни одного коня в Красную Альмию. Понял? Понятно. Скоро увидимся. Я на трибуну. Надо говорить, а слов-то у меня нет. Стою и молчу, а, а все на меня смотрят. А я молчу? Что же ты ты Селеей Захарович? Бывает, батя. Потом слышу, из президиума обращается. Уденг... Говорю, Куденко, с Кубани. Это товарищ Ворошилов меня спрашивает. Ты куда? Там не дядя Шо? Шо? Важно, да мне дети Сергеев. Что? Дело мне важно, достанет он тебя слушать. Это, говорит, в вашей станице в 1933 году конеферма сгорела. Эх, мать честная! Все знаю. Меня ж жар бросил, ведь все достижения говорят, а я. За упокой заведу. Ну, подумал, блю, стоит ли вспоминать, Климент Ефремович про старый? мы ведь после того случая новые конюшни выстроили. А зараз подумываем и эти сменить. Потому, как говорю, в тесных сапогах на свадьбу не ездит. как увидел я, что в президиуме повеселели, в зале гудят, в ладошки хлопают. Отлегло. И будто я не на трибуне стою, а вот со своей семьей или с вами разговариваю. И пошел. Говорю, как книгу читаю про корма, про выпасы, про то, как молодняк сохраняем. так, так, так. А про фонды доложил? Ну еще что? А про МТФ отказать? А вы ведь как у своих лошадей? Да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, А да, да, да, да, да, да, да, да, А про да, Старичков не позабыл. Ну как же, твое имя Макар Актистович особо упомянул. Вот, говорю, 80 лет казаку. Ну, где ж 80? 1881 году призыву. Ну так вот и сейчас. Ну что ты сделаешь? Ошибся. А -а -а. Да, четырех, говорю, внуков в армии старичает. А вы... сам до сих пор на ферме работает. Добрый сынку. добрый. И вообще про всю семью очеретов рассказал. Одним словом про все доложил. И о том, что труд дисциплину некоторые рыбачком обходят. И что с производителями, говорю, туговато. А да, чистых кровей приток требуется. Правильно. А товарищ Сталин и говорит. Ну что ж, если надо... Дадим. И дадут. Да что там дадут? Дали? Дали. Через три дня принимать будем. Ты чего? Да, это... это... да я батька... А за конями кто смотрит? И наш к... Он у кон... Он умарш до конца. Ну, Сергей Захарович, ты меня знаешь. А теперь, одним словом, наши кони по Кубани первыми будут. Ну-ну. Смотри, Василий Михайлович. Вот. Выгнали? Кого? Тебя? Меня? Ой, дура. Ты уж сам. Пачка идет. А ты, доложи мне, какой за тем конем должен быть уход. Рацио! Вот именно. А вы, хлопцы, чего А мы, батя, подождем. Ну-ну. Ну, а ты что думаешь, Илья Макарович? Так говоришь возле орешника. Может, это какой охотник польнул? Нет, не похоже. Звук не тот. Да ведь я не утка. Батя, иди обедать. Поесть человеку, не дадут здоровье. Ты что наделали перед людьми совесть. Ну я пошел, а то лакурат мыть заставит. Она у тебя с норм. Да нет, это она шутит. А ты зайди в стан совет. Позвони Соколову. Обязательно. Ну, Пишли. Тетя Сергей! Стёпка! А тебе чего? Стёпа! Я здесь! Здрасте, Оля Сергеевна. Здрасте. Обедать будешь? Да нет, спасибочки. Я по делу. Одно другому не мешает. А про дело твое я давно знаю. А нет, не знаешь. Ну, опять небось на кони ферму обратиться будешь. Буду. Конечно. Он и во сне себе кони видит. Мы сегодня около арешника. Да бун Когда ты проехал? Ну-ну. Катюша, это самый. Пойди на кухню. Помоги Ольге. Ну. Ты где это взял? В орешнике нашел. И человека там видел. Какого человека? Такой русьевый, ну Иди не видать. Молодец ты у меня. Настоящий казак. То хвалишь. А сам инвалидов пасть заставляешь. А ты все о том же. Ну ладно, ничего не поделаешь. Завтра сдавай свой табун, приходи на конеферму. Дядя Сергей! Дядя Сергей! <свят> ну, Аня, теперь ты старшим будешь. А скакать на яких можно? А скакать можешь? То на Казбеке. хоть вперед, хоть назад, хоть галопом, хоть рысью, разрешаю. Инашка, а это тебе помощник. Ну, я пошел. А ты, Ковшик, проводи меня трос. Смотри тут. Да ладно. Слухай, коушик только брать никому. Ни-ни. Да доброе. А ну, хотим далее. Слухай. Дело важное. Политичное дело. Нанись. Честное Ленинская. Так вот, чтоб ты знал. Тут может появиться один человек. Где тут? В Орешнике. А той и Кубани. Что же он за человек? А кто его знает? Чужой, в бушлате. Так ты прилядайся. Чужой, шли до меня, Инашку, а сам лазни не спускай. Понял? Доброе. Ну вот. Смотри. А, красавицы молочком не угостите а вы откуда да, с парохода. А -а -а. стали тут за излученной машину чиним ну как говорится да тебе бог жениха хорошего Вроде меня. А, а ты попробуй найти Вроде нее. Насильно мил не будешь. Бывает. Бывает, бывает. Ох, и дотошно эти матросы. Понравился? Ну да. Где он? К реке пошел. Еще старая. Гроши потеряла. Чепероги пригорели. Ой, старый. Кого я сегодня бачила? Кого? Эссаула. Чего? Саула сороку, что спала с костаницы. С ума спятила. Да его ж собаку под армовиром зарубали. Он? Он самый? Усы поглаживает, как тогда, когда приказал тебе шампалами спину расписывать. Хороши твои. Не буду хвастать. Но внуки в мене все коды. Однакров. Вот именно. Остап, и ты призывать, так еще трое подали заявление. Федор, значит, нас воль срочно. Не вгоняйся до глуп. Повторить. Направо! право, руби. Направо! право, руби. Налево, руби. Эй, эй, эй. Стоп! Ах ты наказание мое! Я тебе сейчас. Эй! Нечисто работайте, хлопцы. До призыва остались считанные дни. А тут... ...обкости в приемах нет. Отработки настоящие не чувствуется. А ты построже с ними, товарищ Худенько. Вон, сидит на коню, как попадя на крылечке. Роман! Ногти подбери, <св> голову выше! Не мыслимо нам, хлопцы, осрамиться. Ведь со всех станет джигиты к нам в гости седутся. Сергей Захарович, у меня разговор с тобой есть. Давай. Фёдор Очерец! Я! Продолжай занятие. Есть, товарищ что? Что-то, батька, не в себе вроде. На препятствия Право по одному! Далом, он. А не ошиблась, ульяна Григорьевна, а? Не должно быть. Глаза у нее острые. Да и помнит она и Саула крепко. Стоя. Ну! Порешник-то говоришь. Ушлайте. Да. Давай руку. А, приехали. Выходи, выходи. пошли-ка, Оля, ну дай же доиграть в партии. Понимаешь, контрабу пошли. играем. Ты еще рад? Давай. Начался, война, начался, крутолубая моя, А без твоих кудрей начался, погибаю, мальчик, я. Глянчика! Вот это да! Степка, как твои инвалиды? Какие там инвалиды? Я теперь младший конюх, но каниферный. За чисто кровными смотрим. Тебе только только свистульки играть. Ой, конюх! Много ты понимаешь. Это меня по делу вызывает. Аня! Бачи! Бачи! Где? То там, за Орешниковым. В Ушлате, а? Да нет. А кого ж? Ты ветеринара нашего. Митрича. Смотри, дурень. А -а -а -а -а -а -а -а! <плес> ты сказано, кого? В Ушлате! а ты Митрича. Это же свой, а то чужой. Эх ты. А как же, товарищ Мацконов? Степан Ильич, <смех> <смех> ну как? Ничего, дело нам привычное, товарищ Мацконов. Ну и внуки у тебя боевые, а? Порода такая. Эх, посмотрел бы ты на меня в молодость, а? Да? Не буду хвастать, но... <смех> Здравствуйте. Рыел орла. Нового не то засек, не то заносил. Так, Ну, давай. А потом бригадир приказал справиться насчет ребуса. А ты здесь при чем? Я теперь младший конюх. Конюх? Тебе, парень, около курей плясать, а не конюхом быть. Ну, конюх, передай своему приходиру, Что это у тебя? Хорошая штучка. Э, нет, надо было самому найти. А где ты ее нашел? Воришники. А я ко мне не бываю. А вчера были, да? Вчера? Да, я и забыл. Это я уток ходил посмотреть. Походится доходит. Вот да ты, я вижу, парень смышленый. Вот только жалко, казак плохой. Как это ты вчера на танцах-то сравнился а? Хочешь, научу, а? Дядя Василий Митрич, научите. Ладно, только уговор, слушаться меня во всем. Буду, буду слушать, что только хотите. Ну, смотри, смотри. Тихо, Сергей Вот это конь, истых кровей, истаянчий а конь. конь. Конь подходящий. Зверьку, Ты небось к такому коню и подойти побоишься, а? Я побоюсь. Да я на него хоть сейчас и сяду. Ты. <свист> Герой. Тебе, милок, лучше прямо... На землю сесть, чем на такого коня. Тоже казак. Не верите? Не верите? Куда ты, чертыня? Текай! Текай отсюда! Подожди, батя! Пускай привыкай. Попускай! Нехай, нехай! Пусть привыкает! Ну, коней! Надо скакать за Степкой! Стоя в кругом ржи порассивали. И дело никому нет, что такой конь скинуть можно. не шалеешь. Вот скрутит тебе голову. Давай, давай. Орел, судья мы сыну живой. Едет. Я же говорил, что. Огонь. Да, чего доброго, что че козак в него будет. <laughs> ну и герои. Ходи сюда. Иди, иди. На. Бери. Такому джигиту без плетки быть не полагается. Я! Да я! Я докажу! Честно, пионерски докажу! Ладно, ладно. Будешь вместе с отапом ходить за донцом. Это ворошиловец. Кому какой талант? Одному скрипка? Дрому, скажем мы. Столярная работа. А у хлопца душа к коню тянется. Это точно! Ну, а дальше? А как закончу школу, подамся в Краснодар, а то и сам мою Москву. Поднимайте козы хвосты, болы бокомором расты. Ну, че напыжился? Ну что я с тобой буду разговаривать? Вот как винчусь на ветеринара, как Митрич. Как Митрич? Как Митрич? Тогда увидишь. Ты знаешь, как он ветеринар? О, о. казак добрый. Наша! Да нет! Кто дежурил? Кто? Я дежурил. Я дежурил. Я дежурил. Я дежурил. Я тоже дежурил. Так. Как это случилось? Может, кто курил? Да нет. Никто не курил. Никто не курил. Нема таких ничто. А вы Что это, Степка? Курил? Да и курить не умею. Я да, сел на хлопца валить. Он сегодня выходной. Он выходной. Курил? Курил? Только я не здесь, а под окном. А потом я затоптал. Ну, ну провались все на месте. Честные пионерские. Хоть у катки спросите. Курил, значит. Ну, я же говорю, полывался трохи. Ну, я затоптал цигарку. Ну, вот так затоптал. Он там. <реклама> вот тут, на этом месте. Ты бачила, как он затоптал цигарку? Я пробовал курить. то бачила? Значит, затоптал? Не помню. Не помнишь? Ну хоть сейчас умереть. Затоптал. Братишка, в таком разе врать не станет. Раз говорит затоптал, значит затоптал. Родню покрывает. ну на -ну, потише там ты. Все вы очереты такие, друг за дружку горой. Хозяевами на конюшне стали. Чего пялишься? Мы, брат пуганые только и знают, что за девчатами бегать. А, а, Борсить все может. <звук> Ты кого за душу хватаешь? Кого бить собираешься? Меня, старого партизана. Смотрите, казаки, над кем издеваются. Я в гражданскую войну. На фронтах бился! Успокойся, Митрич! Остап Ачелет! Степана от Донца отстранить. Слушаю, товарищ Начкон А со Стапом особ статья. Потом разберемся. Ну ладно, покушай. Что же это такое? Не могу я такого терпеть, патчик. Что? Разбатьком разговариваешь. Ты, Стахановец, Комсомолец, семью позоришь. Все, Брешет, этот ветеринар. Не мог я стерпеть. А правду кажет. И напрасно вы на него нападаете. Я не о том говорю, а вот о том. Как он смел, бригадир, допустить курение при кунюшне? Я вас спрашиваю. Иди. Иди, иди. уляй. Вы, хлопцы, тоже... Да что хлопца обижаешь? Дуже уже горячий Остап. Как конный объеженный. Вот и нузда батя. Ты борозду не ломай. Все мои очередь ты горячие. Это что за порядки? Стань! Когда с батком разговариваешь. Я тебе втолкую, сынок, ты красный партизан, кому ты веришь, из-за кого свое кровное дичё забежаешь, кому тланяешься? Кто он такой, этот Фешл? Откуда он? Намеднись обнимался со сёпкой, а теперь на него поклеб кладёт. Мама, ты я затоптал. Значит, не совсем затоптал. А из баловства вы какое могло быть несчастье. И остапу за тебя попадай. Кушай. И ты не веришь. Постой, куда ты? собрались. Мама! Ай-яй-яй-яй-яй! А что, казак! Хиба казаки плачут! А ну, вставай! Степан! Вставай! Пойдем! Батько меня за тобой послал. Говорит, Степана зови. Пусть приходит. Вареники кушают. Вареники? Да. Дядя Сергей сам послал? Ну да, послал? Пусть, говорит, придет. А мы с ним потолкуем. Пойдем. Он затоптал, и ладно. Дядя Сергей, если ты мне не веришь, ну, так спроси у васеля Митрича. Митрича? Ага. А он где был? Да что же это вы? Пошли, Стёп, а товарищи остынуты. Сергей Сахарович, я сейчас. А мы ждать не будем. Вань, Ваня! Здорово! Здорово! Сегодня что-нибудь есть? Ничего не Ничего? Ты один Митрич там ходил. Митрич? Где? У самой Кубани. Почему же ты до меня Игнашка не послал? Зачем же? Кто Митрич был? Свой же! Ну, погоняй! Тоже мне помощник. А, стоп! Садись. Курить хочешь? Не курю я. От этого курения... Напрасно вы братишку обидели, Сергей Захарович. А все из-за этого. Теренара. Что ж, все это может быть и верно. А вот тебе, комсомолецу, бригадиру, заворот хватать специалиста, пожалуй, не полагается. Я ж не оправдываюсь, Сергей Захарович, комсомолец завсегда должен себя на поводу держать. Но не тот он человек, то перед мальчишкой распинается. Дружить с ним, а то взваливает на него такую вину. Ну ладно. В выходной день соберете сотни. Проведем строевые учения. А то скоро будут маневры. Соберемся, где закажете. Ну бывай я стоп. Ольга, ты что? прощения просить у этого а ты разве только Дмитрича обидел а меня прости Ольга в сердцах не упомнишь уйти У действительно Остап. А я Михаил больше. Вы кому? А мне Худенко. Серия Захаровича повидать тебе. Давай, давай, заходи, товарищ Соколов. Только я тебе подумал. А ты тут как тут. Значит, и думаешь. А хорошо-то как. Только Соловьева слушать. За этим приехал. Вот именно. Ну, пожалуйста. Степок, а ты чего не спишь? Не могу спать. Все донце, думаю он тут, а? Да нет. Да. А вот зараз посмотришь. Все ясно, товарищ Скалов. А вы думали, что Атакурка сгорелась? А он так-таки ничего и не сказал. ССУ Сорока травленный волк. Мужик сильный. Да. Для меня совершенно ясно одно. Есть у него дружок и на вашей ферме. Захарович, вот хорошо, что зашел. Рад. Вот тебе рад. А там, понимаешь, сейчас сижу один? Да, один. А детки вот читаю. Ну, проходи, садись. Я Этот стул шатается. А я как чувствовал, что ты придешь. Видишь? Юрий варенье приготовил. Да ведь я не барышня. И то верно. Мы сейчас чего-нибудь покрепче найдем. Я-то сам не любитель. А вот для такого гостя... Нет, нет, я уж тогда лучше чайку. Пожалуйста. Да... Так нехорошо у нас с тобой получается, Василий Дмитриевич. Что? Живем рядом, работаем по одному делу, а друг дружку родить не знаем. Хочу чего-то знать, Сергей Захарович. Я человек открытый. Есть, можно сказать, на виду. Вот варенье. Спасибо. Вот и я так думал. А тут узнаю, оказывается, стороне не имеешь. Ты на каком фронте был-то? Я? Да все на том же. Оба мы с тобой беляков рубали. Угу. Жалко, что тогда всю это сволочь до конца не порубали. Да, уцелели некоторые. Поговаривает, что в наших краях опять и появился. Ты не слыхал, Часов? Нет, не слыхал. Откуда? Я из фермы выхожу раз в месяц поохотиться. Да у меня-то и ружья нет. А потом, какая здесь охота? Разве что на галок. Да на девок. Ну, как сказать. А вот Степка говорил, что ты тут около рощи утят постреливал. Если ты что думаешь, ваш Худенко, говори прямо. Что про что? Сергей Захарович, я человек прямой. Ты меня знаешь? Знаю. Это тебе все очередно говорили. Ну, что ты волнуешься? Я так? Слово сказал. Отвела у меня место. Давай, терей, захарыч. А волноваться нечего. Зачем волноваться? Да Ну что ж, пошли. Сауд Сорока тебя ждет. станиц подъезжали. Та раз переоденемся, да по домам. А через счастье на площадь. По новой дороженьке лошадей пустим. Оставь. Отчего не заходишь? Батька спрашивал. Да я его на ферме вижу. проститься -то. Зайдешь? Я забегу! Через часик. Забегу! А мат, что сказала? Того еще не знает. Так ты сам решил? Сам. Полагается. Ну как, отец? Не забракуешь? Господин вот побачим, какие они будут в работе. Да, набудь, чуток получше ваших. Да ты что? Сдую? Плетневские пошли. Что еще сказать вам? Главное, будьте виданными родине земле советской. Она нам мать. Думаю, что не остановите родочер этого. Правильно кажешь. Ты, Федер, как старший, присматривай. Держи их в руках. Добрый батьку. А ты, Остап. Не горячись! Розсуди, а потом сделай. В бою так само. Сем раз отмир, один раз отмир. <laughs> понял? <laughs> понял, бил, <laughs> понял, понял. <laughs> Ты что стара? Это не горючая, а легкая слеза. Таванок-то ничего, а только все уезжают. Только один стыпок. Ты я себе хочешь, а плакать буду. Хлопцы, пора. Советуйте сыночки. Ага, не разбейтесь. Фурти и каша добрые есться. ртом и ляка быть. Там да мы еще не уходим, мама. На площади все попрощаемся. Бач. Ты попрощаться с матерью не хочешь. Вот так краще, мама. Ну, прощавай. Прощай. Ольга, пошли. Сейчас начнется что ли? Я зараз. Батя, ты иди. Я зараз. Оля! Оля! Сергей Захарович, а, а, а я до вас. До меня? Да. Ну, давай, заходи, заходи. Что у тебя случилось? Давай. Сергей Захарович, я, мы, значит, Сольга Ольгой Сергеевной обещание друг дружки дали, Крепкая. Она меня ждать будет. А, -а, -а. а если ты, Остап Ильич, забудешь? Или другой найдешь, а? Да я ему глаза выцарапаю. Вот видите, а ослепнуть кому же охота. Ну, брат, наконец а мы тебя ждем, ждем. Здорово, казаки. Привет, привет. Что, не узнаете земляка? Ну, как же? Я тебя, Иван Афанасьевич, еще таким знал. Ты что вспоминал, как ты в четырнадцатом году Гурядника каменюка и жахнул. А попал? Попал. На три года ж запайкал. Пошли. Ну вот. Смотри. Илья Макарович, сам, мабуть, сына снаряжаешь. Четырех сынов. Четырех? Четырех. Федор на сверхстрочную вертается. Остап по призову, а Роман толеонид заявление подали, чтоб до сроку. Все в одну часть выезжают. Они у нас дружнее, Да? А -а -а. <свеч> Видно с рапортом. Ну, здравствуй. Видел твою работу. Молодец, настоящий казак. Товарищ командир, У меня к вам превеликая просьба. Ну-ну. А Я даже хочу поступить вроде доблестной Красной Армии. Скормился, хлопец. Это можно. Ты зараз в каком классе? В шестом. Добрый. Как только закончишь десятилетку, напиши мне, только уговор, учиться на отлично, тебе будет большое задание, с которым малограмотного не справиться, понял? Понял, ну вот.